В борьбе характер, конечно, имеет первое, на что я обращаю внимание, mm -hmm. это характер мужской, волевые качества, без которых нельзя. Выпускники мои первые – это Семенов Менгиян, призер Олимпийских игр, Лужков Алексей, также второе место он занимает в Олимпийских игр, чемпион мира. Вот. Иванченко Михаил, чемпион мира. Многие Мои выпускники работают сейчас тренерами. И достойно, и уже у них свои чемпионы есть. В общем-то, первый турнир, который через меня... Я, честно говоря, не хотел проводить, uh -huh. потому что... Ну, предложили друзья, говорят, ты 40 лет отработал, много у тебя результатов, которые достойны. Это олимпийские призеры и чемпионы мира. Uh -huh. Поэтому давай через тебя проведем турнир. Ну, вот. Уже третий год просят меня делать, я в этом году согласился. Но вот с этим делом что делать? Проводить, как всегда, постараюсь провести достойно. У меня много выпускников, которых хотел бы пригласить. Чемпиона мира, олимпийские призеры вот. и своих друзей. Мы вас приглашаем на открытые соревнования. На призы заслуженного тренера России Виктора Николаевича Трифонова, нашего тренера, тренера Московского училища Олимпийского резерва номер один. Данный турнир будет проводиться у нас впервые, но у нас есть большой опыт по проведению как всероссийских, так и международных соревнований. На турнире будут разыгрываться 11 комплектов медалей, 11 весовых категорий. Это юноши до 16 лет. А также мы утвердили два приза. Приз за волю победе и лучшему борцу турнира. Так что, уважаемые спортсмены, мы ждем вас. Мы ждем в стенах училища Липецкого резерва. Мы максимально готовимся к этому турниру. И, конечно, хотелось бы видеть красивые, зрелищные схватки.